Мы с вами переместились в отель Miracle Resort, тоже который находится в районе Лара. такие номера у нас друзья в отеле Меркл заходим, есть кровати одна большая, другая чуть поменьше ну в общем все чисто, опрятно как видите, достаточно просторно, есть шкафы, телевизор, балкон вот такая у нас территория, сразу чтобы вам показать большая территория отеля, бассейны, горки и прямой выход пляжа кстати, друзья, хотел сказать вам, что в этом месте я недавно отдыхал, кто меня спрашивал, здесь есть рядышком отдали Элит Лара, кстати, дальше по этой же линии идет, соответственно, здесь и Миракл стоит, здесь и Нирвана дальше стоит, и Барут, в котором мы сейчас были, то есть, ну, много хороших, дорогих, таких качественных, и не только дорогих, наверное, качественных, хороших пятерок стоят здесь на первой линии в районе Лара. И вот здесь все это побережье, конечно, принадлежит им. Плюс равен Лара недалеко от Анталии. И если вы соберетесь сюда и хотите жить недалеко от Анталии, это то самое место, где можно и хорошо отдыхать на больших территориях отелей и при этом быть ближе к центру. И, соответственно, ближе ехать из аэропорта. Ну, для многих это просто является каким-то главным таким критерием, поэтому я это вам передаю. Ну, соответственно, холодильник, кружечки, все это есть. Давайте еще одну. Категория номера зайдем, по большому счету, это очень похожая категория, только единственное идет коннект. Семейный номер с а, дверь соединяется. То есть можно закрыть, да? А можно соответственно взять коннект номера. И здесь будет уже вот такое размещение, как вы понимаете. Ну, в общем-то, это два одинаковых номера, которые соединены между собой дверью. Так называется номера коннект. Ну и здесь у нас тоже давайте выйдем на балкон. Ой, сегодня ветер, реально, ребята, ужасный. Вот э, мы выходим на балкон, здесь у нас тоже открывается боковой вид на море а, Вот дальше идет тоже территория отеля Это кстати отель Нирвана э, Космополитен стоит, это со своей территорией Ну за ним дальше как раз борут. ну вот как раз в ту сторону у нас э, с вами находится Анталия вы видите, он вот даже самолете летит если вам видно на посадку Вот такой у нас скрывается вид э, с отеля Miracle Resort в районе Лара и вот такие, собственно, у нас с вами здесь номера. Ну и еще давайте в одну категорию номера зайдем, это сьют с видом на море. Здесь большие панорамные окна, гостиная и вот, соответственно, спальня с большой кроватью King Size. Здесь и здесь балконы расположены, соответственно, своя, собственная ванная комнаты есть в спальне и отдельно в гостиной еще отдельно есть душевая большой балкон на всю протяженность номера давайте выйдем на него здесь вот частично вот такой вот небольшой и большой балкон вот открывается нам сразу панорама как раз видите большая открытая просторная территория да еще здесь большой балкон терраса своя зона аквапарка для Малышей и для чуть постарше, соответственно, детей или взрослых. Ну и вот, собственно, вот такая территория, в которой есть и бассейны, и, в общем, ресторан у бассейнов, и там же проводят там шоу-концерты. Ну, в общем, как обычно, в пятерках все это есть для того, чтобы весело проводить время. Ну, конечно, в отеле есть скрытый бассейн, вот такой спа, детский, взрослый бассейн, то есть все подогреваемые. Естественно, как обычно, фитнес-клубы есть. Которые можно посещать бесплатно, ну как и собственно бассейн. Ну вот открыли для нас ресторан первым делом. Еще никого не запускают, потому что еще нет часу дня. В общем, короче, спецобслуживание у нас. Питание. Тоже как мы видим все за стеклом здесь. Тоже большой ассортимент. Сыры, зелень, фрукты, овощи. Там даже смотрю на гриль, что-то готовят. В общем вы голодными никогда не останетесь в Турции, это уже думаю все знают и собственно а по многим причинам именно Турцию из-за этого выбирают, потому что питание завались, правда потом надо худеть многим, но тем не менее. Да, друзья, ветерок конечно поддувает, но солнце уже тоже достаточно сильно прогревает. Если не ветер, можно даже загорать, как это делают вот позади меня люди. И забавно смотреть, кто-то сидит в куртке, а кто-то загорает. Вот. Ну, что скажу про Мирахол? Большая территория, очень вкусная, питание, сейчас покушали, да, то есть, ну, говорю, с этим вообще на Ридсане редко где бывает, да, особенно в отелях категории 5 звезд. Большой номерной фонд, огроменная территория, да, Вы только посмотрите, какой огромный бассейн. Это, наверное, не подогреваемый нет но в принципе говорится искупаться можно да если очень захочется детские зоны соответственно еще одна горка здесь у нас бар у бассейна есть и сейчас мы с вами выйдем к пляжу потому что хочу вам тоже пляж показать я увидел но скажу еще раз вам покажу в целом пляж он э, с галькой мелкой все нормально заход нормальный море чистое все хорошо Но сейчас мы с вами как раз оттуда и дойдем вот здесь как раз зона такая бургерная пиццу при вас делают вот я взял напиток колу пойти прогуляться по территории на выходе на пляж прям у самой зоны пляжа опять же есть бар где можно взять напитки снэповую продукцию вижу отправиться на сам пляж пляж уже оборудованный стоят соответственно все пушеточки бонги ну вот у нас пляж уже да. Ветерок, да конечно в общем почти оборудован здесь летом появятся такие тенты да появится больше персонала вот мелкая, примелкая мелкая галечка. Ветер дует, я думаю, меня слышно. А мелкая, мелкая галечка такое-то. Сейчас я вам покажу. Не совсем песок, но почти как песок. Вот такая вот история у нас, смотрите. Мелкие, мелкие камушки. Но в любом случае для ног будет приятно. Точно колоть ничего не будет. Вход пологий здесь, как вы видите, достаточно пологий, поэтому для детей, для детского отдыха вполне отлично ну и собственно для взрослого тоже вот такая территория вообще Лара у нас много много здесь отелей они вот один стоит, другой, вот я уже говорил там у нас Барут, Нирвана, Миракл, Титаник там дальше у нас отдали Элит Лара ну в общем разные-разные-разные отели все они здесь расположены вот как раз на первой линии, поэтому вот еще раз говорю, кто хочет жить недалеко от Анталии, ехать недолго близко, большая территория отелей все хорошо с пляжем это сюда Хорошая местечко. Рекомендую.